Всем привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу начать с распаковки своих посылок. Мне они совсем недавно пришли. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. Я решила попробовать заказать себе на китайском сайте платье и сумку. И перед вами лежит большой пакет, а в нем находится платье. И сейчас я вам его покажу. Достаточно хорошо все было запаковано в плотном пакете. Платье также хорошего качества. Хорошо сделано, то есть выглядит как на картинке. У этого платья длинные рукава. И очень интересный город. Здесь такие пуговки. Также есть эмблема. Хочу сказать, что платье очень плотное. То есть зимой носить его самое то. Здесь такая на талии шнуровочка, то есть вы можете его по талии завязать, но почему я вам показываю именно так платье, потому что оно мне подошло мне под размеру оно больше получилось на два размера я настолько выгляжу в нем смешная, но если бы оно мне было в самый раз то конечно бы я его носила И вторая вещица, которую я хочу вам показать это вот такая вот интересная сумка я хотела именно такую с интересным замком чтобы не было никакой змейки у этой сумочки есть вот такая вот ручка за которую вы ее носите, я сделала ее поменьше, ношу на плече, очень удобно. И здесь еще есть вот такая вот вторая ручка, что также очень удобно. И здесь очень интересный замок. Из-за этого замка я ее и заказала. Смотрите, как она открывается. Хоп! И сумочка открыта. То есть именно такой вариант я искала. Внутри у нее два отделения. Здесь у меня уже лежат различные висички. Здесь посредине паспорт я кладу еще одно отделение. Например, для вашего кошелька, два маленьких отделения и здесь еще одно отделение на змеечки. То есть сумку очень классная, я уже ее использую две недели и по качеству очень понравилась, очень качественно сделан. На этом сайте представлены очень хорошие сумки, поэтому я вам их рекомендую. А сейчас давайте, ребята, смотреть скорее слаймы, инстаграм. Всем приятного!